всем привет сегодня клеим стекло по стеклам нормального видоса ни разу не сделал хочется вот более-менее чуть чуть чуть чуть более-менее правильный как-то правильный не спеша показать кузов открашен два дня назад сейчас тут еще фошкой подогреваем в гараже в гараже где-то до плюс пяти прохладно, скажем так, эксплуатировать такое стекло можно будет не раньше, чем через сутки, но тут никто никуда не спешит. Для работы будем использовать Тремовский клей, он уже начатый, надеюсь, он там не высох. Его подогреваем. Да, пистолет найди пока. Ручным пистолетом как есть. Крокодиловский праймер с вот такой губкой, очень удобная тема. Он тут с пломбочкой, рекомендую тем, кто найдет Есть у Трема такие, но Трема, честно говоря, давно вообще не видел У Крокодила есть, но тоже с переменным успехом попадаются Что там там, пистолет Также нужна обжижирка там добыл 900 ППшка. И ну, 220 взяли. На свежих открашенных элементах 320 пойдет, 240, 220. 80-120 брать особо не стоит, потому что можно до металла продрать. Это не имеет смысла никакого. Промотовываем. Можно промотовывать чуть шире, чем надо, потому что можно промахнуться, так сказать, и, чтобы было замотовано до пупения промотовывать смысла нет здесь еще будем проходить грунтом усилителем адгезии поэтому даже к глянцу он в принципе прихватит лучше промотовать это несложная работа которая делается недолго для особого фанатичных педантов, можно еще с брайтом потом углубление промотовать но это при желании мы наверно промотаем, да. время у нас есть красный брайтом туда подлезть будет самое главное. корпус обезжирили обезжиркой любой обезжиркой можно даже бензином калоши обезжирить тут это не суть важно не суть важно главное убрать Возможные загрязнения, хотя тут все чистенько Скотчем закрываем э, Самую опасную зону На которую может потечь То есть та, которая у нас открытая видна Потому что любой грунт для вклейки стекол Он настолько ядовитый, что вот Там где он потек Если вы сразу его начнете убирать У вас будет просто контур виден Который может быть сполируется Если чуть-чуть останется и засохнет это все, это дрова Вы его ничем не уберете Так, промачиваем Промачиваем, он пошло черненько. Сейчас мы тут сверху его плюх, плюх, плюх, плюх. Все. Чем удобна эта губка, она делает вот такой равномерный слой, на который мы потом наносим клей. Два слоя мазать не надо, потому что на втором слое эта губка выковыривается. Если эта губка выковырнулась, все. Дальше надо брать валик в руки. И аккуратно им работать. На углах можно пошире, на всякий случай. Здесь мы будем наносить клей на кузов. Мне так удобнее, именно в этом случае. Куда наносится клей на стекло или на кузов не имеет никакого значения. Правильно как туда наносить, так и сюда наносить. То есть как удобно. Иногда, когда на стеклах есть разметка, куда правильно наносить, конечно, удобнее на стекло. Но есть такие формы кузова, когда ты на стекло наносишь, а на кузову можешь просто клеем не попасть. И оттуда будет свистеть и дуть. Обезжирим? Стекло также обезжириваем и также на него наносим праймер. Сейчас, поскольку холодно, оставим его минут, наверное, так на 15. Пусть подсохнет. Если работаем в теплых условиях, 5-10 минут и надо уже вклеивать стекло. Потому что он, когда пересохнет, он просто перестает работать, его надо обновлять. Обновлять его надо путем отования. Еще раз нанесения. Все, бежирочка отработала. Он также наносим на стекло. И потом склеим дальше. Включаемся. Так, грунт нанесли. Я сейчас на стекле покажу. То есть так, он уже высох. То есть за перчаткой ничего не тянется. И после того момента вот как-то если, ну, допустим, только начинаем да, делать, не знаем точно, или праймер хрен знает какой в момент, когда вот он уже на перчатке не оставляет никакого следа, вот еще 5 минут дать и это будет точничок здесь я дал чуть больше, потому что холодно а, наносить буду на кузов клей по, четенько по периметру своего шва если нанести на свежий клей допустим, в углах толсто натекло, то в этом месте возможно, что ну, общий слой будет держаться там где просохло А тут клей от кузова Будет с таким микро микро -прослойкой. То есть мокрое на мокрое не приклеивается ага. а, так, еще Здесь По носику На всех для клея э, носиках Вот такой вырез идет, его не надо равнять, Это именно гребешок, он оставляется Специально, ну, так положено И вот этот, если есть вырез Это как дистанционник, то есть его просто Прикладывая, он нам ну, как бы дает четкий угол Под которым надо наваливать его можно, конечно, срезать или убрать, просто главное выдержать вот этот правильный угол. У кого есть возможность сразу купить в него пистолет, покупайте. Ручным наносить клей для стекла, это фантастика просто. Так, на углу тут застыкуемся, потому что мне неудобно. Слушай, я подготовлю формировать потом. Ничего уже. мы формировать не будем. Я не знаю, где ты эту хер видел. Не, не надо. С Что формировать? То специально идет вот этот гребень. Угу. Кто тебе вообще такой сказал? Ну, я, это, я, я, я именно видел, как это делает. Ну, ладно. Такое дело. Ну, он слегонца его. Я так. такую ересь первый раз вообще слышу. Дядя, это профик приезжал там на Мерси к пацанам. Ну, может быть. А, рука уже, рука бойца колодец, сука, устала. А. Фу, я сейчас еще голову меня огонь подгады да, да, да, дал. Угу. тут и слой Нет, побольше. Давай сложись. Ух, так клей у нас не вымазал, ничего Вот такой гребешок остается Здесь еще Не надо, тут... чтобы мы, мы же его положили, иначе у нас этот Слой и так, если сбоку смотреть, он больше, чем сантиметр в высоту Вот именно вот эту вот высоту дается сам гребешок То есть толщина самого валика получается миллиметров восемь а гребешок его дотягивают до 1,2-1,4 сантиметра Есть разные гребешки, на которых еще можно вырезать Вот этот гребешок, он первым цепляется за стекло А потом уже мы раздавливаем Потому что форма кузова разная Стекло китайское И форма стекла может быть не идеальная Но зацепившись за гребешок уже у нас держится И чтобы вода не попадала И жесткость в принципе вполне достаточно Перестуковки лучше делать ну, с перехлестом. Здесь оно раздавливается и слой будет такой растянутый Кладем Ничего не надо, ждать тут, там, неделю ждать, две недели ждать. Я в дверку паре а, После того, как мы положили, у нас есть, ну сейчас зимой холодно, несколько минут, чтобы подвигать. В да, теплое время года лучше ничего никуда так на тебя. Ничего никуда долго не ждать, чтобы двигать. Сверху проверим. Нет, mm -hmm. вот выше не надо, да? Mm -hmm. А выше у нас многодут углу. Mm -hmm. Чуть-чуть его придавливаем, мы хороший. Клей еще сам подтягивает. Mm -hmm. Опять проверим. Ну все, проверим. Убедись. Я говорю, да, вот так Он yeah. сам пощупать, что-то чувствовал. Я имею в виду, чтобы ты чувствовал зазоры. Сверху снизу ну, вроде одинаково. Мне вот, знаешь, что мне нравится? Что вот тут вот стекло не такой же формы, как крышка. Надо есть спички. То есть буквально спички. Просто подложим спички. Давай его вот, чуть-чуть вверх. И вот тут положи. Сейчас. Сейчас еще не тут, а. Все, в принципе, со стеклом закончили. А, не надо, я тебе сейчас это еще дальше, собственно, продолжаю. Со стеклом закончили в идеале. Сделать вот так, чтобы стекло. Ну, тут оно не сместится вниз, потому что ему некуда, а вообще прихватывать скотчем по, по периметру. И обычно те, кто именно клеит стекло, говорят, что все, можете ехать. В общем, скотч закончился, не хватило скотча, но тут особо некуда и плыть стеклу. В общем, я к чему вел? Что те, кто вклеили стекло и говорят, ну вот так вот постоит часики, можете ехать, но ну, это опасные люди, любой клей. Ну, Часа 4 это вообще прям такой жесткий минимум Клей сохнет от влажности в основном Сейчас появились какие-то новые клея Силан модифицированные полимеры У них там по-другому идет высыхание Вот те может быть быстрее Но они гораздо дороже стоят И я не уверен, что прям ими все пользуются 4 часа это вообще машина должна стоять без движения В идеале оставить вот на ночь клеить, С утра уже можно как бы ехать эксплуатировать машину Более-менее нормально Но я лично вырезал стекло, которое вклеивали неделю назад скажем так летом это было сделано когда вырезали стекло внутри валика герметик еще свежий то есть у него промерзание идет не ну, неспешного внутрь поэтому никаких там 4 часа и так далее на ночь клеили следующий день пользуемся сейчас зима сейчас холодно вот этим вот эту машину к примеру можно было выгонять ну ну Как минимум через сутки Сказать, что оно все уже держится Можно ехать Ну это, С этой машиной она тут больше чем неделю Еще будет просто стоять Поэтому тут все будет нормально Сложностей во вклейке стекла никаких главное, Самое главное не провтыкать по времени То есть не передержать грунт Которым наносим на стекло и на кузов И э, слишком быстро э, Тоже на него не нанести клей Не торопиться никуда По поводу того, что ты, Сереж говоришь Что там кто-то что-то формировал Я такое первый раз слышу Клей нанес и надо сразу вклеивать стекло Никаких там подождали 15 минут, 20 минут что-то там формировать Зачем что-то формировать, не знаю, для этого гребешок специально Именно вот этот вот канавка, которая сделана, она выдавливает гребешок и Он, он нанес его вот этот гребешок, да. такого, он у него был выше, он сантиметра два ну, был И он его вот так вот чуть чуть тынь -тынь -тынь -тынь, Ну это сделал он сразу он... или ждал еще? 5 минут, как ну это вообще, честно, это бред. Я такого никогда не он слышал. Нанес, он прибил саму горку верхушку, чуть-чуть, буквально так. Ну ты, ты, может, это, ты, если, потому, если что... я понимаю, если это раз, да, реально слишком где-то много. Сразу, сразу, сразу, сразу убрал там что лишнее или там поправил клей, добавил и сразу положил. Но ждать 5 минут, 5 минут вроде немного времени, но уже процесс это. Он с пленочкой, он сохнет от влажности И пленочкой покрывается по сути сразу Ты положил и уже начинается У тебя пошел процесс застывания и надо, чтобы это застывание происходило Со сторон, а не между стеклом и грунтом Поэтому Есть вообще инструкции К каждому клею идет такая бумажечка Вообще ее обычно не дают, но надо просить На ней написано, как им пользоваться Вот почитайте ее, ничего сложного Это, это довольно-таки простой процесс Вот вырезать стекло правильно гораздо сложнее, чем правильно вклеить Поэтому никуда не спешите, делайте, тренируйтесь, я думаю, у всех все получится. Всем пока.